Зай, а? а ты в курсе то, что твоя киска в зоне риска? Ты что, на киск намекаешь? Нет, там в стиральной машине кошка веселится. Дива!